Куда человек Светы греха направляешься, в Чем радости ищешь, и счастье ты в жизни своей, что в мире любовью, и что красотой называется, Так страшно лукавый. Затмил помышления людей, что в мире любовью и что красотой называется, как страшно лукавый. Затмил помышления людей, поэмах и песнях. Одна красота воспевается Греховного тела, Что вянет, как лист на траве. И плоти бесстыдная Похоть любовью считается И грязная кожа. Чистым хмельной голове И плоти бесстыдная Охоть любовью считается И грязное кажется Чистым хмельной голове Вся радость театра в концертах, попойке и пище. О счастье, о счастье, Конечно, лишь только в деньгах. И хочется крикнуть, О, люди, вы жалкие, нищие, Очнитесь уж полночь, Почти на Господних часах. И хочется крикнуть, О, люди, вы жалкие, нищие, Очнитесь уж полночь! Почти на Господних часах. Есть радость нетленная, в светлом спасительном лике, Где в жертву за грех наш Явилась любви полнота И радость спасения И сила у Бога великого И вечное счастье. Лежит у подножья креста. И радость спасения, И сила у Бога великого, И вечное счастье Лежит у подножья креста. Как страшно и больно, Смотреть на всемирное горе, Как хочется брату Слепому на путь указать. О Господи Боже, Влей масло в светильник мигающий, Чтоб свет его яркий Мог путь темноте освещать. О, Господи Боже, влей масло в светильник мигающий, Чтоб свет его яркий Мог путь темноте освещать.